Итак, смотрите, бывают такие ситуации, когда, скажем так, вот фигак, и у нас труба выходит сюда, и нам нужно перегородку собрать. Ну, в принципе, по большому счету, ну, аналогично, стойки как и с той стороны. И вот, что, как это все сделать, грубо говоря, вопрос второй, как нам сейчас еще завести, это уже, это уже отдельный вопрос. Ну, вот, здесь труба так, здесь труба вот так выходит. Короче говоря, берете собираете все равно вот как есть у нас собрано и с одной стороны то есть все отметки и со второй стороны полностью то есть прикручиваете просто в нахаловку сверху один брусок отмечаем где труба и просто вырезаем и мы получаем все стойки как они должны быть мы ее поднимаем потом зафиксируем и эту отдельно и здесь отдельно и просто уберем эту доставочку и все вот так вот. Пользуйтесь таким способом. Ну вот. Вот она палочка наша, которая прикручена тын-тын-тын-тын. И вот вырезка сделана. Фигак-фигак. Тут прибили, там прибили. В общем, стоит. Пока оставляем. Потом перед зашивкой уже снимем. Вот такой вариант может быть тоже. Трубы, перемычки. Вот. И все. И так работает.